Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Давно мы не выходили с вами на связь. И в этом видео мы будем рассказывать с вами про э, три топ-3 способа про повышение стрессоустойчивости. И здесь я сразу хочу сказать, что стрессоустойчивость достаточно сложный момент. Есть... Э, Привычная для нас стрессоустойчивость, когда мы учимся справляться со стрессами, которые возникают, на мой взгляд, есть реальная стрессоустойчивость. Это когда то, что раньше стрессом было, перестает им быть. И про это мы тоже сегодня поговорим. В первую очередь есть всего три сферы, в которых нужно что-то делать, чтобы ваш уровень стрессоустойчивости был выше, чем есть сейчас. И это на самом деле очень очевидные и простые вещи. Каждый раз, когда у вас возникает стресс, это значит, что у вас возникает какая-то негативная эмоция. То есть под стрессом мы подразумеваем беспокойство, волнение, тревога. Мы подразумеваем злость, раздражение, обида, стыд чувство вины. То есть, условно говоря, любая негативная эмоция, она считается стрессом. Если вас раздражает какое-то проведение какого-то коллеги на работе, это стресс. Если вы переживаете, как пройдет экзамен, это стресс. Если вы переживаете за наши текущие обстоятельства в стране, это тоже является стрессом. Если вам кто-то говорит точку зрения, с которой вы не согласны, и это вас обижает или злит, это тоже стресс. И мы говорим с вами, как вот это проблемы эти убрать, как повысить свою стрессоустойчивость, как быть не таким восприимчивым к этим э, ситуациям, чтобы они не так провоцировали эти эмоции. И первая сфера, которую мы должны затронуть, первый топ-способ, это изменения вашего образа жизни. То есть вы можете повлиять на ваш образ жизни, и это повысит вашу стрессоустойчивость, потому что она же вам нужна на протяжении каждого дня. То есть мне нужно, чтобы я был стрессоустойчивый сегодня, завтра, послезавтра, и так на протяжении всего времени. Поэтому ваш образ жизни – это то, что как раз вы регулярно или ежедневно повторяете. Первое – это режим сна и отдыха. То есть если вы соблюдаете режим сна и отдыха, это повышает вашу стрессоустойчивость. Если вы высыпаетесь, это один из самых ключевых факторов. Потому что помните, что если вы плохо спали, например то у вас уровень эмоциональности автоматически повышается. То есть если вы испытываете какие-то телесные физические дискомфорты, не высыпаетесь, то это повышает вашу эмоциональность за ухудшение вашего самочувствия. То есть смотрите, чем хуже ваше физическое самочувствие в течение дня, тем выше ваша эмоциональность, а значит вы сильнее реагируете и будете даже реагировать на те мелкие ситуации, на которые раньше вообще не реагировали. Поэтому чем лучше самочувствие, тем выше ваша стрессоустойчивость. Поэтому в первую очередь, это правильный режим сна и отдыха, соответственно, высыпаетесь, тренировки – это ваши физические нагрузки. Почему это важно? Потому что на самом деле, когда вы совершаете какие-то тяжелые физические нагрузки, вы вообще не можете думать о каких-то вещах. То есть представьте себе, что человек, допустим, когда, ну, условно говоря, приседает со штангой, очень большой вес, ему тяжело приседать, ему надо встать, может ли он параллельно просто думать о каких-то своих переживаниях? Нет, они отключаются, он полностью концентрируется на ощущениях. Это позволяет абстрагироваться от всех этих внешних обстоятельств и на какое-то время погрузиться в собственные ощущения, потому что они очень значимы сейчас, то есть вы не можете делать эти вещи без внимания к этим ощущениям. И получается, что потом вы выходите на улицу, многие так чувствовали этот эффект, когда ты выходишь и думаешь, блин, день как будто то есть у меня какая-то произошла перезагрузка, это связано с физическими моментами. Дальше. Правильное питание. То есть любые моменты, которые улучшают ваше физическое самочувствие, это ваш правильный образ жизни. Это всегда повышает вашу стрессоустойчивость. Это э, первое направление, в котором вы можете работать. К, сюда же можно отнести и медитации ежедневные. То есть это как образ жизни. Если вы ежедневно медитируете, это тоже способствует э, повышению вашей стрессоустойчивости. То есть все, что связано с улучшением вашего физического, состояния на уровне вашего образа жизни. Это первый момент. Второе направление – это ваши обстоятельства, в которых вы живете. То есть первое мы сказали – это мое поведение, это мой образ жизни. Второе – это мои обстоятельства. Как раз это и говорит о стрессах. То есть вы сталкиваетесь со стрессами из э, телевизора. Постоянно негативные новости. Вы общаетесь с людьми, которые постоянно вам говорят токсичные какие-то вещи. Это вас спровоцирует, сдевает и так далее. Вы находитесь в ситуации, когда вы ставите перед собой очень много каких-то задач и находитесь весь день в абсолютной спешке. Потому что в этом состоянии спешки у вас начинает стрессовать все. То есть человек долго готовит кофе, вы ждете загрузку компьютера, все это начинает бесить или тревожить не дай бог и получается что именно то какое, как вы выстрелили обстоятельства насколько у вас много самих стрессовых обстоятельств это и будет провоцировать достаточно много стресса и получается у вас будет низкий уровень стрессоустойчивости. что здесь нужно делать Здесь нужно, во-первых, организовать свою работу на ежедневной основе так, чтобы вы как можно меньше сталкивались со стрессовыми ситуациями. Например, вам нужно определить, до скольки вы будете работать, чтобы дальше вы уже успокаивались, занимались отвлеченными делами. Вам нужно сократить взаимодействие с информацией, которая провоцирует у вас стресс, или просто сделать так, чтобы это было в какое-то время, а не на протяжении всего дня. Вам нужно стараться отвлекаться от тех вещей, которые происходят, то есть, грубо говоря, не вовлекаться в какие-то разговоры разговоры, диалоги, которые потенциально могут вызвать у вас стресс. Ну и, соответственно, грубо говоря, вы можете просто понять для себя, что является стрессовыми факторами. Понятно, многие сейчас скажут, я там, типа, меня муж раздражает, а кто-то скажет, мне жена работа раздражает, что же мне перевольняться? Нет, друзья, не надо. Просто там, где вы можете повлиять, там и повлияйте. Если вы можете поменять работу на другую, где вам будет удобнее, то конечно, со временем вы можете и это сделать. Но лучше ориентироваться на то, что вы можете сделать уже сегодня. Например, может быть, вам по работе достаточно просто ну не ставить столько задач или работать в каком-то другом ритме или при этом слушать какую-нибудь музыку или не, не слушать то, что происходит вовне или говорить людям, извините, я сейчас занят, давайте мы потом пообсуждаем, научиться это делать и уже у вас количество стрессовых ситуаций сократится поэтому мы говорим о том, что вы влияете на свое самочувствие, вы влияете на свои обстоятельства, чтобы в них было меньше стресса и, соответственно, это все повышает вашу стрессоустойчивость. Потому что чем чаще стресс возникает в течение дня, даже если это мелкий, то вы, получается, более эмоционально расшатаны. А вы должны, как паровоз, ехать по рельсам спокойного состояния. То есть, если вы находитесь в балансе, в спокойном состоянии, какой-то стресс вывел, вы вернулись, вывел, вы вернулись. А если у вас стрессы постоянно, то это происходит вот так. И получается, что вы уже не находитесь в спокойном состоянии, а вам нужно как можно дольше в нем находиться. И третий способ является для меня, на мой взгляд, самым э, правильным, который как раз отражает реальную стрессоустойчивость человека. Потому что все, что мы сейчас перечислили, это попытка э, спокойнее относиться к стрессовым ситуациям. То есть, предположим, э, у соседа э, ребенок плачет, ну, вот условно. Но вы сидите дома, у соседа сплачет ребенок, и вы думаете, ну, бедный ребенок, плачет, ну, ничего, со всеми пфает и так далее. А потом, допустим, вы в этот день плохо спали, у вас был загруз на работе, вы не успеваете что-то сделать, вы только вот пришли уставшие, уже хотите спать, надо дальше работать, и плачет ребенок. И, конечно, в этот момент вы для себя поймете, что вы на это раздражаетесь. Потому что вы человек, это нормально. Но смысл в том, что вы воспринимаете негативно даже вот такую ситуацию на фоне уже э, такого эмоционального нестабильного состояния. Поэтому держите себя в спокойном, стабильном эмоциональном состоянии. Это первое. Теперь третий пункт, самый важный, на мой взгляд, это работает по принципу зажигалки. Вот все, что мы сейчас сказали, есть у зажигалки два ключевых момента. Это искра и газ. То есть, если не будет искры, не будет пламени. Если не будет газа, не будет пламени. Только совместное действие искры и газа дает пламя. И вот здесь мы говорим о том, что в зависимости от того, насколько сильный газ, настолько сильное будет пламя. И вот здесь это примерно с образом жизни и с обстоятельствами. То есть чем более стрессовые обстоятельства, чем хуже образ жизни, тем сильнее условное пламя вашей зажигалки и искра провоцирует зажигание достаточно сильного огня. А вот если мы работаем над восприятием этих ситуаций, мы тем самым пытаемся убрать искру. То есть если мы спокойно относимся к какой-то ситуации, даже если она происходит, и мы даже на фоне ухудшенного самочувствия уже можем на нее не среагировать. Поэтому здесь мы говорим про изменение Вашего восприятия к ситуациям Которые вызывают негативные эмоции Это отдельная Огромная сфера работы над собой Но на мой взгляд Это и есть реальная стрессоустойчивость Потому что какая разница В каких обстоятельствах я живу Если меня эти обстоятельства Не задевают То есть что-то происходит но при этом большинство людей реагирует на это стрессом. Пусть они работают со стрессоустойчивостью, чтобы реагировать спокойнее. А для меня это не воспринимается стрессом и не провоцирует никаких негативных эмоций. А значит меня это задевать не будет. А значит я буду к этому спокойно абсолютно относиться. Как в этом случае мы делаем? Здесь также есть готовая, абсолютно готовая технология работы. И она связана с шестью направлениями. Это шесть негативных эмоций злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины и тревога. Все, что вам нужно, чтобы обладать вот этой реальностью с устойчивостью, нужно научиться определять события, которые вызывают эти эмоции и научиться менять к ним ваше восприятие. Более подробно про изменение восприятия вы найдете в других моих видео на канале. Здесь мы просто сейчас затрагиваем эту тему, чтобы вы понимали, что есть альтернативный вариант. То есть, когда мы не меняем обстоятельства и образ жизни, чтобы то, что для нас стрессом является, стало меньшим для нас стрессом. А мы отключаем стресс из этой ситуации. Но для этого вам потребуется переработать все текущие ситуации, которые провоцируют стресс, строить ваши негативные эмоции. Вот, в принципе, на этом можно и закончить в любом случае вы должны понимать, что стрессоустойчивость это то же самое способность, как и любая другая. То есть, например, если вы занимаетесь спортом, то у вас не может все получаться сходу. Вам нужно тренировать себя. И вот здесь мы точно также тренируем себя для повышения стрессоустойчивости. Работа с восприятием является одной из. Конечно, если у вас хорошее самочувствие, если вы наладили все свои стрессы, создали условия для себя хорошие, но при этом есть стрессы, которые вы не можете убрать, стрессы, которые все равно происходят в вашей жизни, то вы можете поработать с восприятием, и это дополнительно даст эффект. То есть Самый сильный эффект по работе со стрессоустойчивостью мы получим не тогда, когда погрузимся в одну из сфер и полностью постараемся там все сделать, а тогда, когда мы равномерно распределим свои усилия во всех этих трех сферах, и в сумме они дадут гораздо больший эффект, чем дают вместе по одну, как чем дают по отдельности. Поэтому имейте в виду, что лучше здесь сделать чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, и вы получите больший эффект, чем полностью сказать: я сейчас и начну зожный образ жизни вести по моему это будет ну топично то есть вы не сможете получить того эффекта кого какого хотите потому что вот знаете часто бывает так что изначальные действия в каких-то направлениях э, дают очень быстрый эффект очень сильный ощутимый эффект а дальнейшее продвижение продолжение этих действий оно уже не дает такого эффекта и получается, что вы вроде бы тратите еще больше сил, а эффект с каждым разом все меньше и меньше. Это как раз говорит о том, что вам нужно добавить другую сферу, где точно так же первые действия дают максимальный эффект. И таким образом, в трех направлениях поработая, вы можете получить максимальный уровень стрессоустойчивости в своей жизни. Повысить свою осознанность, убрать стрессы из жизни, наладить свой образ жизни, чтобы чувствовать себя комфортно и таким образом снизить уровень стресса. Убирать сами стресса, которые возникают, и менять восприятие к стрессам, которые еще остались. И вот вам формула максимального высокого уровня стрессоустойчивости. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и пишите свои выводы, которые вы сделали после просмотра. Мне очень нравится читать ваши комментарии. И спасибо вам большое, что вы смотрите мои видео. Всем пока.